Ну что, друзья, привет, 19 мая сегодня. Короче, четвертый поход за грибами. Мы ну, пришли в то же место вот с таким вот осинником. У нас просто питак был недобратый. Я по навигатору посмотрел, что мы там не все обрезали. Мы были, короче, в той части. В левой. Можно сказать, в одной третьей части той, той стороны. А сегодня уже пришли вот в остальную часть, как бы осинника. Вот уже набрал я пакет. Вероника тоже набрала там в пакете сколько-то. Ну, когда, покажи, сколько. Короче, если высыпать ее на грибы сюда, у нас будет полный пакет. Вот какие опятки. Не опятки, а сморчки. Здесь вот какие сморчки. Так, ну что, наверное, сейчас пойдем пакеты спрячем. И это, пойдем в другое место. Сходим. У нас там еще по навигатору несколько таких пятаков есть но есть короче они в 3 в 4 в 5 даже раз больше чем вот эти вот вот такой вот осинник вот видите растут они вот сейчас я подождите зайду покажу вот просто вот заходит но ну, вот в таком вот малиннике в основном его нету этого сморчка. вот так допустим идешь сюда вот идешь здесь мы уже обобрали может что и попадешь я не знаю просто иду на обум сейчас вам покажу вот заходишь и вот с такими вот ровными листья покрытиями вот осиновые листья тут черемушки вот растут где рядом черемушнички. и вот смотрите друзья вот только зашел вот видите вот вот сморчок мутированный сморчок, сморчочек видите с двумя головами вот